Доброго вам времени суток, друзья. Добро пожаловать вновь на цикл видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата в Back in History, который проходил 10 лет назад, чему, собственно, данный обзор и посвящен на симуляторе F1 Challenge 9902 на портале vfoc.net, ныне simrace.su, сайте, посвященному симрейсингу и автоспорту. Прежде чем мы начнем, хочу, как обычно, напомнить тем, кто, возможно, оказался здесь случайно, не совсем понимает, о чем это видео, но по какой-то причине ему интересно, что внизу, как обычно, в описании под роликом можно найти ссылочку на первое видео данного цикла, пролог, такое вводное видео, где я объясняю, что к чему. Пожалуйста, ознакомьтесь, и заодно можно еще и предыдущие этапы все посмотреть. Ну, а теперь мы, пожалуй, начнем. И да, и нет. Сначала хочется закрыть один вопрос, оставшийся с прошлого ролика. Дело в том, что когда я в прошлом видео рассказывал о клубной гонке, которая, напомню, проходила на моде на сезоне Формулы-1 1975 года на трассе, Нордшляйфе, Северная Петля Нюрбург Ринга. К сожалению, за все эти годы уже просто ну, почти не осталось каких-нибудь свидетельств объективных о том, что там вообще в этой гонке происходило. Но как я и просил в том ролике, что, может быть, кто-нибудь из участников нам поможет. И да, именно это и произошло небезызвестный вам по обзорам предыдущих этапов Алексей Ермаков дал небольшую подсказочку. Конечно, он не описал все в максимально подробностях, там, кто полный состав, кто участвовал, но кое-что он рассказал. Я вот сейчас не буду все максимально подробно четко цитировать, скажу более кратко. В общем, в той гонке они, собственно Алексей Ермаков и его постоянный напарник Алексей Парина по Макларену как раз выступали за Макларен. Очень долгое время Алексей Ермаков э, лидировал в данной гонке но и собственно Алексей Апарин ехал вторым, то есть команда Макларен, они вот так вот ехали уверенно к дублю но незадолго до финиша все-таки Ермаков не выдержал прессинга, допустил самостоятельно, без непосредственной помощи напарника, аварию и потерял переднее крыло и был вынужден отправиться в боксы на ремонт. Второе место он все равно удержал но выиграл как раз уже Апарин также Алексей Ермаков поведал, что в гонке он ему запомнился еще один очень сильный участник. Он не уверен точно, кто это был. Скорее всего, вот так вот по его памяти, это был Юрий Григоренко. Но он допускает, он в смысле Алексей допускает, что может ошибаться. Но даже если это не Григоренко, то в любом случае это был тот пилот, который... Как бы был активно на слуху в то время на это участвовал в чемпионате Фок F1 главный на то время, да и сейчас по-моему чемпионат, он тогда проходил на R-Factor 1 и вот этот самый давайте назовем так условный Григоренко в этой гонке тоже был очень быстро, он выступал на Феррари и вполне возможно претендовал на победу, но в какой-то момент, к сожалению, спалил свой двигатель на том дело и закончилось для него. Вот, в общем-то, такое дополнение о той гонке. Большое спасибо Алексею Ермакову за вот эти данные. Ну, а теперь перейдем, собственно, к главному, что мы сегодня должны с вами посмотреть. Это гран-при сан марино 94. Вымыли. Разумеется, сразу нам всем на ум приходят самые грустные воспоминания о том, что на этой на этом гран-при случилось в реальной формуле 1, как раз вот уже меньше, чем через месяц мы будем отмечать 25-летие тех ужасных событий. Ну и в нашей гонке, нашего чемпионата тоже не все прошло позитивно. И давайте же сейчас наконец узнаем почему и что там вообще происходило. Построенный в 1950 году автодром имени Энсо и Дино Феррари, несмотря на то, что на нем проводится именно Гран-при сан марино находится на территории Италии, а точнее в 40 километрах к востоку от Болонии. Впервые Формула-1 приехала сюда в 1979 году с внезачетным этапом, а годом позже имала прописалась в календаре на постоянной основе, где и пробыла до 2006 года включительно. Старая конфигурация трека, просуществовавшая вплоть до того самого рокового уикенда весной 1994, на первый взгляд может показаться более простой, чем ее привычная преемница. Данное впечатление обманчиво. Трасса все еще очень требовательна к машине. Средние и высокоскоростные повороты чередуются с шиканами таким образом, что прохождение круга часто характеризуют термином «stop and go». Не очень жесткая подвеска, позволяющая атаковать высокие поребрики в шиканах, надежный мощный мотор и отличные тормоза – вот три главных составляющих успеха в ИМОЛе. Юрий Воронов на своей Минарде стал, наконец, первым, кто смог прервать гегемонию Алексея Апарина в квалификациях. И это далеко не единственный сюрприз, поскольку компанию по первому ряду Юрию составляет Артем Емельяненко на Беннетоне, выступающий впервые после Монсе. В третьем стартует новобранец Феррари Антон Плешков и лишь за ним опарен на Макларене. Третий ряд открывает Богдан Холошевский, как обычно на Ферраре, на шестом месте Виктор Каминов, вернувшийся Уильямс, на седьмом Алексей Ермаков Макларен. Далее стартуют новички и тески. Кирил Именин, Бенетон и Кирилл Любимов, Уильямс. За ними пара зауберов Александр Никишин и Илья Моисеев, между которыми вклинился Владимир Соколов в последней для классической Team Lotus гонки. Напарник Воронова по прошлой гонке Александр Колобенков вновь составит Юрию компанию в Минарде но лишь с 13-го места. Далее выводит для РУС на последний заезд Александр Алешин, а также вернувшийся в Тирелл Константин Гуренко и Дмитрий Мельников в одиночку представляющий Симтек. Ну а замыкает решетку новичок Богдан Ковалевский на Джордане. Аварии на старте в чемпионате были и будут почти всегда. Если по итогам такого завала сходит определенное количество участников, назначается рестарт, и в следующий раз пилоты, как правило, действуют аккуратнее. Однако на этот раз особенности скоростного первого сектора трассы, многочисленные лаги и глюки, как на сервере, так и у отдельных пилотов, а также банальная неуступчивость, стали причиной какого-то невероятного количества рестартов, превысившего все разумные пределы, в том числе и установленные регламентом. По этим кадрам вы лишь примерно можете себе вообразить масштаб проблемы. После многих попыток и потраченных нервных клеток, наконец был назначен финальный рестарт. Зеленый свет – последняя попытка. Обе Феррари стартуют средние, зато опарин мгновенно прорывается на второе место. Однако затем, в результате контакта с Емельяненко, Макларен Алексея закручивает в Тамбурелло и выбрасывает на пути других машин, что, увы, закончится для лидера личного зачета сходом. Артема данный инцидент вообще никак не затормозил, и ближе к повороту Вильнев он уже обходит Воронова, но в Тозе тот просто его выбивает, снося заднее антикрыло. Под Шумок на второе место выходит Иминин, а на третье Каменнов. Никишин было пробился на четвертое, но вылетел в акваминерале, а при попытке выехать обратно его ударил Колобенков. Тут же автор еще одного впечатляющего прорыва Ковалевский выбивает в граве Ермакова. В варианты Альта уже сам Никишин выносит трасс любимого, минус еще одно заднее антикрыло. С камеры на борту Феррари и Богдана Холошевского победитель простого этапа. Итак, старт. Вот. Так, там опарин активно действует. Проходит Емельяненко. Они не идут бок-бок. Так, Холошевский подписчик возможности опередить напарника. Вот разворот опарин. Нет, еще вот здесь разворот. Он его вытесняет, он сам высывается. Как Холошевскому удалось увернуться? Так, надо посмотреть еще раз с какой-нибудь другой камеры. Вот да, здесь мы видим вынос емельяненькой Калашевского здесь тоже кто-то явно выносит. Наверное, это был Именин. Да, вот здесь видно Емельяненко, хорошо видно. Емельяненко его немного подпихивает. Он выезжает на траву и сам ошибается, его разворачивает. У него врезается прыжков. Не только, вот видите, его переворачивает. Здесь просто сумасшествие творится. Там Плешков еще вылетел. Ой, как вылетел. Нет, для опарина это однозначно сход. Вот вытесняют Заубер, Моисеева. Вот крыло Емельяненко. Там впереди Ковалевский. А, вот как раз Халашевский вынес. А, Никишина. Вот Никишин возвращается, здесь происходит удар. Ну что ж. По итогам столь драматичного первого круга Опарин и Емельяненко сошли. Ворнов лидирует за ним Иминем, Каменнов, Холошевский и Мельников. Ермаков, Алешин и Колобенков возвращаются в боксы за новыми передними крыльями, а Любимов за задним. Именно по этой причине Кириллу уже очень скоро пришлось пропускать лидеров гонке на круг. Богдан Ковалевский уже прошел и Мельникова, шестым едет Никишин, далее Соколов, Моисеев, Плешков и Гуренко. Новый спонсор и эффектная ливрея, но главные традиции нерушимы. Ля Рус Алешина вновь едет по трассе без обоих антикрыльев. На подходе к питлейну Александру еще и достается от Воронова, который, похоже, просто не ожидал обнаружить у себя перед носом столь медленную машину. В группе претендентов на подиум произошел размен позиций. Именин и Каминов поменялись местами между собой, и оба пропустили Холошевского. Видимых повреждений ни у кого не наблюдается, так что вряд ли речь идет об обоюдном столкновении. Никишин продолжает наседать с намельником, однако дальше легких контактов дело пока не заходит. Авария в акваминерале. Как минимум тут поучаствовали Колобенков и Плешков. Чуть дальше на подъеме на холм стоит Моисей. Визуально с его болидом как будто все в порядке. В конце того же круга Воронов перед Трагуарда проходит на круг хромающего в боксы напарника, а на стартовой прямой Соколова без переднего антикрыла. Владимир, возможно, тоже был участником столкновения в шикане, но почему-то пока не заезжает в боксы. На подъеме после аква-минерали Каминов атакует и чисто проходит Хлашевского, и тут же получает от него удар сзади в шикане варианты Альта. Уильямс остается более или менее целым, но теперь Виктор пропускает еще и Минина. С его камеры мы также видели Моисеева, пытающегося доехать до боксов, однако Ильев в итоге пришлось покинуть гонку. А Каменнов тем временем не сдается, и спустя некоторое время начинает наседать на Кирилла. Задача пилота Бенетона усложняется еще и неоперативным пропуском на круг в исполнении Колобенкова на торможении в Тозе. и Минин уже сам перешел в атаку, но Холошевский оказался даже медленнее, чем Кирилл ожидал, а потому на торможении в первой части поворота реваться пилоты сталкиваются. Лидер Феррари вынужден проследовать в боксы за новым передним крылом, и Менин, в свою очередь, похоже, никак не пострадал. После неудачного старта с изначально невысокого места Константин Гуренко начинает потихоньку прорываться наверх. Сейчас он догоняет и уверенно проходит Дмитрия Мельникова, попадая тем самым на шестое место. Несколькими кругами спустя Гуренко догнал Холошевского, идущего на пятом месте, и пытается воспользоваться моментом, когда Богдану предстоит пропустить на круг лидера гонки. Однако атаки так и не суждено состояться, внезапно Константина разворачивает в акваминерале. Никишин только что прошел на круг Ермакова, а теперь они одновременно заезжают на свои плановые дозаправки. Неизвестно, делали в разных тактиках или же болид Никишина имел какие-то мелкие повреждения, но как бы там ни было, механики Макларена оказываются расторопнее коллег из Залбера. Также за счет этого пидстопа Хлашевский возвращается на четвертое место. Волну остановок продолжает также Гуренко, пропуская обратно Мельникова. Алешин вновь сильно разбивает машину, на этот раз в Тамбурелло. При этом Александр не торопясь перекатывается на другую сторону трассы, создавая потенциально опасную ситуацию. Добраться до боксов без приключений у него также не выходит. В итоге он сошел, также почти одновременно с ним гонку покидает и Антон Плешков. Воронов уже догнал и проходит на круг именина, а это означает, что круг ему теперь проигрывают вообще все. Впрочем, почти сразу Юрий на время упускает это достижение, поскольку заезжает на плановый пидстоп. В на Петлене вновь оказывается Буренко без заднего крыла, и, к сожалению, это сход. Никишин едва не разбил машину на выходе из трагуарда. возможно дело в прессинге, ведь Александра активно догоняет Кирилл Любимов. Колов пытается доползти до боксов без обоих антикрыльев и немного мешает Ермакову, зато в итоге Владимир все же продолжит гонку после ремонта. Любимов догнал и начал атаковать Никишина. У Заубера проблемы с устойчивостью в Акваминерале, но Александр не сдается. Впрочем, на скоростной дуге Тамбурелла он уже ничего не может сделать. Кругом спустя перед этими дуэлянтами Дмитрий Мельников разбивает машину в тозе, а затем еще и повторяет недавние пируэты Алешина в пиротелло, задевая Никишина. Почти сразу же любимого разворачивает в шикане Аква Минерале. По сути Никишин проиграл одну позицию, чтобы чуть позже выиграть две. Мельников в итоге добрался до боксов, и тут начинается странное. пит просто не начинается. Непонятно, глюк ли это самой игры, или Дмитрий не настроил что-то в управлении и не может отдать команду на начало пидстопа, но механики просто стоят и не обслуживают машину. Разумеется, Дмитрий сразу начинает терять позиции. Сейчас, например, мимо него проезжает Ермаков. Чуть позже это же сделает Соколов. Любимов и Колобенков побывали на пидстопе, последний тут же отправляется в гравии, дабы пропустить на круг напарника, который вновь в круге впереди всех. Ну а Мельников, беспомощно простояв целую вечность, в итоге вынужден сложить оружие. ой ёй ёй ёй как подлетел он в, ш... в акваминерале, Любимов, вот. Каменнов заехал на второй плановый пидстоп, а потому Халашевский вновь третий. Попутно оба проходят на круг Никишина, причем после пропуска Феррари Александра разворачивает в шикане. Любимов активно догонял Ермакова, который обошел его на недавнем подступе Кирилла. Однако между двумя виражами реваться, Уильямс оказывается в гравии. Кажется, что потеряно только время, однако Кирилл тут же вновь отправляется в боксы. Самое интересное в данной ситуации то, что даже несмотря на все эти потери времени, в конечном счете Любимов все равно успеет опередить Алексея на финише. Холошевскому еще предстоит один пидстоп, но Каменов не знает этого наверняка и догнав бросается в атаку перед поворотом Тоза. Результат для Феррари выходит плачевный. Богдан, впрочем, все равно доведет свою Феррари до финиша, а вот Александр Колобенков таким достижением похвастаться не может. Тем временем Юрий Воронов на болиде команды Скудерия Минарди в абсолютно доминирующем стиле, в круге впереди абсолютно всех, одерживают свою первую победу на Гран-при Сан-Марино 94 в Fogback in History. Вторым в дебютной гонке приезжает Кирилл Именин. На третьем месте гонку заканчивает Виктор Каменнов, также первый подиум для Белута Уильямс. На четвертом месте и далее финишировали Холошевский, Никишин, Любимов, Ермаков и Соколов. Не по зубам дистанция гонки оказалась для Колобенкова, Мельникова, Гуренко, Плешкова, Алешина, Ковалевского, Моисеева, Емельяненко и Апарина. Дебютная и более-менее успешная гонка так и осталась единственной для Кирилла Любимова в чемпионате. Также, увы, после Ималы чемпионат покинул победитель первого этапа в Монце Константин Гуренко. В личном зачете после такой сумбурной гонки, разумеется, немало изменений. Хлашевский, несмотря на относительно слабую гонку, все-таки опережает Гуренко, и лишь одного очка ему теперь не хватает до опарина. Воронов за счет победы поднимается на четвертое место, а Каменнов и Именин за счет подиума поднимаются в десятку лучших. А вот в кубке конструкторов, как ни странно, изменений почти нет. Макларен все еще безоговорочно впереди. Лотус и Бенетон за 4 гонки набрали наконец столько же очков, сколько Брэбом всего за одну. А Джордан и Заубер теперь оказались позади этой тройки. Ну а на этом, пожалуй, все. Как многие из вас и так прекрасно понимают, в следующий раз мы с вами встретимся для того, чтобы посмотреть, как прошла гонка в нашем чемпионате пятого этапа Гран-при Бельгии на СПА Франко Шам. Я думаю, никому уже ничего не нужно объяснять, что было в реальной формуле, где на чего стоит ждать хотя бы примерно от наших участников чемпионата. Посмотрим, сможет ли Юрий Воронов действительно продолжить свой вот этот победный марш и вклиниться в борьбу за чемпионат, что будут делать Алексей Апарин и Богдан Халашевский. Как обычно, мы все это увидим приблизительно через две недели, плюс-минус. Под самый конец обязательно напоминаю в очередной раз, что всякие полезные ссылки внизу в описании под роликом на ютубе. Ну а с вами был Богдан Хлашевский, скоро увидимся, пока!